Какие-нибудь бесплатные игрушечки И вот, пожалуйста, наткнулся На одну такую игру Под названием Cards, друзья Что, собственно, это за игра Такая Данная игрушечка, ну, у нас является карточной и э, переносит нас во времена, я так понимаю, мировой войны Где мы э, используем какую-либо технику, какие-либо войска Да, естественно, э, говорится, в виде карта, чтобы подавить э, вражеское сопротивление Вот, Ну, собственно, думаю, многие из вас уже знакомы э, с, подобного, с подобным жанром играми Но давайте-ка я на нее сейчас посмотрю и вам все подробненько расскажу Если, э, если вы еще ее не видели ну что ж, смотрим, значит, по настройкам Игрушечка у нас, еще раз повторюсь, бесплатная Ссылочка на нее будет в описании Итак, смотрим Русского языка у нас здесь пока что нет Смотрим по настройкам Я думаю, не стоит заморачиваться Потому что карточные игры, они идут, в принципе, на самом минимальном железе То есть на самом непроизводительном Я даже могу поставить эпик для, так сказать, отображения полностью всех эффектов Которые будут происходить у нас на экране. Так, ну что ж, подтверждаем. Да, подтверждаем. Далее смотрим. А, на самом деле менюшечка у нас такая простая, ничего лишнего нет. То есть тут у нас а, кнопка с настройками. Аудио, энциклопедии есть. Можно будет, кстати, почитать. Да, естественно, здесь у нас настройки а, звука. Это все, думаю, понятно. А, дальше энциклопедия, в которой, кстати, очень интересно и много информации. Но, опять же, а, тут все на английском... А, у нас, у меня, точнее, с английским плоховато, друзья, поэтому... Э... Можно будет подождать все-таки русифицированную версию и после уже все почитать. Так, ну и выход, конечно же. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам сейчас можно здесь будет еще сделать. Я уже тут одну боевочку отыграл. Это у нас вступительная, так сказать, обучающая компания, которая позволит нам ознакомиться с азами данной игры. Я уже отвоевал с США, благополучно выиграв у них поставил галочку. Далее будем воевать, например, давайте выберем... Ну, Германию я оставлю напоследок. Давайте попробуем с Британией произведем battle так что нам тут предлагают нам предлагают выбрать а, колоду а, стартовую я вот тут такую колоду уже набросал свою а, по-быстренькому и наверное я выберу ее а, так как я победил над соединенными штатами и мне дали тоже какую-то видимо колоду колоду от них но я все-таки предпочитаю советской играть колодой изначально я ее и выбрал собственно ну что ж, давайте посмотрим, как у нас здесь происходит карточная боевка Вот такой, в принципе, приятный, приятный стол, да, игровой э, Ничего лишнего, ничего такого, чтобы отвлекало, допустим, внимание Ну и смотрим Вкратце расскажу, что вот эти вот нолики, да, в углу это у нас, значит, мощность, ну, это я так вам просто перевожу: что это мощность той карты, которую мы сможем выкинуть, да, то есть она будет постепенно нарастать с каждым ходом. Сколько стоит карта, мы видим вот тут, вот в левом верхнем углу, это три штучки, да, то есть, вот этой вот мощности, если у нас в свободном доступе будут эти очки. Далее, смотрите, значит, смотрим, есть у нас карты. Я так понимаю, общие, то есть это войска. Есть карты поддержки, которые бафуют наши текущие выставленные карты. К примеру, вот здесь вот у нас что-то можно пробафать, плюс 3 и плюс 3. Вот это вот у нас, насколько я помню, атака нашей карты, а вот это вот защита. То есть достаточно все просто. Это у нас типа в виде, как видите, направленного такого, да, типа... Указать ли это атака, а здесь у нас как щит, это защита, думаю, это просто понять несложно Так, и вот это у нас что? Это тоже какая-то карта поддержки, но я пока, ребятки, точно не могу вам ответить, как и что здесь работает Вот, также есть техника, есть пехота, есть техника, есть еще самолеты Ну давайте обо всем поподробнее, сейчас мы и посмотрим, как ä, будет, будут происходить у нас бои так, давайте начнем уже. В начале боя предлагают выбрать нам на выбор несколько карт стартовых. То есть, если я хочу, я вот Т Т-70 я однозначно оставлю. Это у нас подтверждение. То есть, у нас он будет... Так, или наоборот, не будет. Я что-то не могу. Или мы это исключаем? Мы, похоже, да, исключаем. То есть, давайте исключим, значит, из нашей колоды... А, вот эту карту я в ней не совсем а, уверен А вот это у нас Гард Это означает то, что вроде как он будет Защищать слева и справа карточки И атаку принимать на себя То есть это щит так свой, такой своеобразный Я просто из хардстона напомню а, Принцип действия у вот этой карты Тот же самый, я, насколько я знаю То есть в первую очередь атаковать будут и, и Ее и весь урон она будет принимать на себя Это у нас танк Тоже кстати Гард, как мы видим Вот здесь вот подписано Это значит тоже он будет весь урон принимать на себя в первую очередь Ну что ж, вот так, пожалуй, я оставлю Исключила только одну и давайте проверим, верно ли мое утверждение Что мы вот этой вот опцией убираем карту лишнюю Смотрим Да, и мне, по-моему, дали точно такую же Да, из списка, да, вообще нормально везет 35 у нас карт в колоде 30, да, 34 у соперника Так, ну что ж, вот это вот это, так сказать, наш э, оплот, который мы должны защищать, то есть э, вот это количество 20, это количество очков, сколько у нашего, так сказать, форпоста э, или у нашей, так сказать, державы осталось, да, очков прочности, то есть мы должны, естественно, их сохранить, но и проиграем мы в том случае, когда у нас эти очки... Уйдут, естественно, в ноль а, Ну что ж, я так понимаю, первый ход за мной Вот у нас появилась одна К Одна штучка Одна, так сказать, одна единица мощности нашей карты Все, что мы можем, это сделать вот этот вот ход Но я не знаю, правда Это у нас карта поддержки И сходить мы ей не можем, к сожалению Поэтому я сделаю конец своего хода И передаю его сопернику Так, ну что ж, смотрим, когда он сходит Мы сейчас играем с компьютером, насколько я знаю Но не уверен так, что это? У нас, как видите, тут еще пока обучающая миссия. И фьюри, это, скорее всего, наверное... Давайте посмотрим карта, которая может атаковать быстро. Ну, может быть, я даже и ошибаюсь. Я не знаю, что это такое. Но, ладненько, будем в процессе уже смотреть. Так, ну что ж. Значит, дали нам за одну единицу. Но у нас есть танк, друзья. И он, вот, у него три атаки. Можно будет использовать его. И весь урон он примет на себя. Так вот, выставляем танк, и, я так понимаю, под защитой мы сейчас находимся. Дамажить будут чисто в танк. Ноль у нас осталось, поэтому здесь я могу только, кстати говоря, бафнуть, наверное, да? Хотя нет, ребятки, смотрите, у нас здесь есть бафующие карты, а есть карты, которые дамажат, понимаете? То есть, вот эта карта, насколько я вижу, она наносит одну единицу дамага, но не пойму только по кому. Вот давайте сразу же ее испытаем. Вот нанеся вот сюда вот урон. Я так... Я надеюсь, что это правильно. Да. И за счет, смотрите, за счет э, нашего хп нанесся урон вот этому, вот этому автомобилю. То есть, как вы понимаете, понятно, как это работает. Так, ну что ж, идем дальше. Мой ход. Э, точнее, мне дали карту. У меня больше нет карт для моего хода. Поэтому завершаем. Так, а это, я так понимаю, количество ходов. Нижняя циферка. Так. Как мы видим, подъехала машинка и нанесла дамаг нашему танку Т-70. Он пока еще остался в строю. Ну, так как он гард, он принял весь удар на себя. Видимо, не прошел дамаг по-моему, так сказать, о фортпосту, о плоту или державе, так сказать. Я не знаю, как это называть точно. Сталинград. Сталинград, да? А здесь Александрия. Так, ну что ж, у нас три, можно карточку за три поставить. Тоже гард. Я, наверное, ее сейчас выставлю. Или может быть так Вот это что у нас такое Это карта поддержки Дает э, 3 дамага То есть мы также можем по кому-нибудь продамажить Но я сейчас пока использовать не буду Так ну что ж давайте выведем вот этих вот защитных Защитные войска Да и наверное закончим ход А можно было еще сходить хотя, хотя наверное вряд ли Это можно было сделать потому что заход Так это у нас что такое Конвой какой-то Разыграл мой, мой соперник и если честно, я не знаю, что это Это, скорее всего, да, это, скорее всего, дает а, две карты Да, то есть мы видели, как он забрал две карты из колоды Случайных, скорее всего Ну что ж, а у меня еще один Т-70 подошел а, Давайте-ка мы его разыграем А лучше всего усилить какую-нибудь технику свою, да Вот этот гард бы, был бы неплохо усилить его Потому что здесь был бы дамаг нормальный а, Давайте-ка мы его сейчас усилим Или лучше сюда Тут будет дамаг 4 и хп-шечки побольше А здесь будет хп-шечки поменьше так, вот этих вот гвардов наших мы, наверное, усилим, если я все правильно понимаю. Хотя, как-то выглядит оно странно. Плюс 3, плюс 3. Надеюсь, я прав, что это усиливающая обилка. Да, все верно. Я был прав. Как мы видим, туда что-то высадилось и наша карта пробафалась. Что ж, я так понимаю, мы можем нанести дамаг, но нет, мы должны... Ага, мы не можем. Как мы видим, здесь такая еще есть приколюха, что вот это вот число, это указывает, сколько у нас а, будет расходовано вот этих очков мощности, очков, на, ну, в общем, ходов, а, допустим, для перемещения. И, естественно, мы истратили сейчас все вот сюда. Перемещаться мы не можем. Что ж, заверша, завершаем ход и смотрим, что будет делать наш соперник. Так, это у нас самолеты. Насколько я помню, вот это вот авиация... Она может наносить удар, по-моему, из любой точки, блиц, это у нас авиация, из любой точки, то есть независимо от того, какими здесь карты и куда, куда нужно, то есть, ну, на, на самом деле я могу и заблуждаться. Ну что ж, смотрим, дальше нам дают какую-то сильную карту, мы ее, наверное, призовем, да-да-да, то есть мы также можем ставить карты в любом месте, куда мы пожелаем, мы поставим ее между вот этими двумя. Но мы, смотрите, пожертвовали одной единицы э, от нашего главного, так сказать, э, центрального штаба. Штаб. Давайте назовем штаб просто эту карту, потому что я не знаю, как она называется на самом деле. Пусть это будет штаб. Так, ну что ж, мы вызываем, а остальные наши стоят. И я так думаю, что... А, у нас 0 опять, да? Пока что мы по максимуму призываем. У нас не остается очков, очков для того, чтобы сходить куда-либо. Ну что ж, давайте завершаем ход тогда. Смотрим, что сделает наш соперник. Что же она делает-то все-таки? Что-то она делает, я вижу. Да-да-да, да. Как мы видим, он нанес какой-то удар, то есть способностью вырубил одну мою карту, а, пробафал карточку одну, так-так-так, и выдвинул ее вперед. Плюс еще бахнул он по моим гвардам, но они у меня, видите, про проапаны и Особых, особых потерь, я думаю, не понесут Так, ну что ж, смотрим Т-34 к нам подошел, очень хорошая карта Очень хороший, так сказать, танк И, наверное, я его все-таки сейчас вызову Потому что он мне пригодится Так, еще посмотрим, что есть Это у нас тоже гвард, только за, одну, за один ход Так, а вот это что такое? Давайте-ка попробуем бахнем, что ли, не знаю Три дамага наносит так, ну, как видим, на одну карту. Вот на, по этим самолетам попробуем нанесем дамаг. Если все я правильно понимаю. Да, вот такой вот мы нанесли удар, но у нас карта осталась. А карта осталась с одним а, очком, так сказать, прочности. Так, и вот это. А, это у нас тоже отряд. Так, а еще если есть какой-то удар. Ну все, тогда а, вызываем а, какой-либо отряд. А, давайте на все очки. Ну, я бы, наверное, все-таки ударил вот сюда, чтобы уже убрать эту машинку. Хотя она сама разобьется. но ее может наш соперник пробафать. Поэтому мы лучше, наверное, уберем ее сейчас. Здесь 7 дамага. Uh, не будем пока тратить хпшечку А нашим гвардом просто уберем вот эту карту Да, дамаг у него, кстати, нехилый такой Три осталось у нас хода uh, Да, три очка хода И Т-70, наверное, подзовем И плюс еще какой-нибудь отряд Для разнообразия Так, да, то есть это у нас Т-70 Гард, тоже, тоже гвард, защита Так, интересно, можем ли мы нанести Кстати, вот этой карты, по-моему, можно наносить удар В любую точку, я так вижу, да? Так, ну-ка, давайте попробуем сразу же по нашему э, штабу противника. А, нет, нельзя, то есть э, можно только на соседней клетке. А если сюда, тоже, к сожалению, нельзя. Я думаю, можно. А, ну что ж, тогда мы, наверное, а сходить. А сходить можно, да. Ну что ж, отлично. Я думаю, отлично мы сходили. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Как мы видим... Как я и говорил, что самолет может атаковать практически в любую область. это у нас воздушная, так сказать, атакующая карта, она может реально по любым нашим картам носить урон, независимо от того, стоит здесь гвард или нет, то есть она, я так понимаю, с такой же лихвой могла нанести урон моей карте. Так, смотрим, значит, а противник немножечко проапнулся. Так, вызвал пехоту какую-то особую, а, что остается сделать нам? У нас два Т-34, у нас есть Гвард, ну так как у нас а, уже копится сильная карта, давайте я все-таки вызову Т-34. Вызывать карты можно на первую линию, это стандартная пехота. А вот на вторую, но ну, это со, со временем Как мы видим, а, когда мы передвигаемся Вот такая полоска образуется, что мы держим Как бы преимущество в сторону врага И заняли именно вот эту вот уже позицию То есть до этого эта вот, линия центральная Она была здесь, по центру Ну что ж, а, давайте-ка как следует продамажим а, Гвардов у нас нет, это же не гвард у нас Я так понимаю, нет Ну раз это не гвард, значит мы сейчас нанесем Дамаг по нашему противнику По штабу нашего противника Вот так вот, нехило мы его продамажили Естественно подводим танк кстати, танк, а, да, он не может выехать. Ну что ж, подводим нашего гварда. И если я все правильно понимаю, то м, враг должен атаковать гварда, потому что он защищает вот этот ряд. И вот этот э, юнит, э, вот эта вот пехота, или что это такое, не должны э, потерпеть никакого урона. Не, ну, то есть, пережить. А, точнее, в общем, вы меня поняли, друзья. Дамаг должен идти всю в эту карту. Так, они вызывают еще кого-то. И что-то еще, какое-то оружие, какую-то пушку. Так, как я представлял, да, гвард наш весь урон берет на себя. Здесь у нас получается... Так, тоже есть гвард, которым нам нужно вынести э, по возможности. Ну что ж, берем еще один танк. Да, давайте по максимуму выставляем танки. У нас остается три очках хода мы передвигаем наш танк вот сюда Мы, кстати, можем выбирать, куда передвигать наш танк Влево или вправо, как вы видели сейчас И наносим опять-таки урон Ну, сейчас мы только можем э, нанести урон в гварда Больше никуда Ну что ж, я делаю вот так тогда Сюда нельзя, да, я так понимаю? А хотя нет, как вы видите, можно То есть этот отряд может через гвардов хреначить туда, куда нам нужно Так, а этот уже не сможет, потому что у нас закончились очки ходов Ну ладно, очки хода Ждем, смотрим, что же нас, наш соперник сможет сейчас сделать. Так, наносит урон. Э, незначительный. И здесь тоже незначительно. Ну что ж, мы практически не почувствовали, а тут э, наш соперник продолжает бафаться и увеличивать себе здоровье, чтобы не сдохнуть. Ну что ж, э, я его понимаю, поэтому продолжаем. Какие-то мне карты дают нищенские. Так себе. Так, ну что ж, это что у нас такое? Это у нас пехота какая-то, да, вот тут, тут надписи Я пока не, точно не знаю, как она действует, но можно ее уже вызвать Хотя я, наверное, все-таки нанесу дамаг Давайте еще раз ударим сюда Как следует, да, то есть это 7 у нас урона и это очень даже хорошо Интересно, можно ли этим танком? Да, то есть можно Я не знаю тогда суть, суть гварда, почему он пропускает Но мы таким образом э, убиваем нашего соперника просто и все А вот это вот, хотя у нас здесь стоял один гвард Победа, друзья, победа. Вот такая вот у нас боевочка в данной игре. Ну что ж, стандарты, можно сказать, карточный бой в таком вот проявлении. Побеждаем, значит, мы Британию. Ну что ж, выходим тогда на Японию и посмотрим, что же она нам сможет предоставить. Как видите, победив Британию, нам дали колоду британскую. Мы можем поиграть на ней, но мы будем играть советской колодой. Мне уже привычней так. Ну что ж, продолжаем. Как мы видим, у нас а, арена, на которой мы играем, стол а, игровой не меняется. А, сейчас нам дали аж на выбор целых 5 карт. Так, смотрим, что можно ставить. Т-34, наверное, я оставлю. Так, это у нас что такое? Ля-ля-ля, а то есть тут у нас... Блин, если бы я понимал, что еще это означает. Какие-то вроде бафы у данной карты есть за одну единичку. Так, за одну, за две мы оставляем. Сколько, интересно, нужно убирать. Это у нас что это такое? Это у нас а, оборона с воздуха, да? Это у нас воздушный удар. Вот эти, наверное, две карты я уберу. Вот эти две. А, потому что у нас за... Хотя нет, наверное, одну оставлю. А вот эти все. Все, вот так, в общем, и оставим. И мне дают а, Т-70. Ну, замечательно. Думаю, подойдет. Что ж, соперник выводит у нас пехоту. Которая, между прочим, сразу же смогла выдвинуться. Но она потому что была за ноль. Или хотя она стоит 1, но очков перемещения, то есть за перемещение она, видите, как стоит 0. Так, ну что ж, выводим, значит, и мы своих ребят. Так, что у нас здесь? Это у нас вот такая вот пехота или что это? А, у нас одно очко, да, выводим ее, конечно же, я специально оставил, чтобы можно было именно разыграть ее. Так, вот здесь атака 2. Ну, в общем, мы сделаем размен своеобразный, если сейчас начнем оттачить. Ладно, все, завершаем. Смотрим, что сделает соперник дальше. Так, он отачит прям таки в мой штаб, нанося два урона. Надо нам как-то слить эту карту. Там сзади подошел танк, я так понимаю, да? Танк. Тут, кстати, есть описание, если долго удерживать, да, танк. И можно подробненько почитать, что делает та или иная карточка. Так, так, так, ну, ладненько. Будем пока играть как есть, в принципе. Так, что же у нас здесь? Выходит какой-то отряд. Так, так, так. Здесь у нас за 5 а За 2 что мы можем? Т-70 танк вызвать И самолет Самолет, да Давайте попробуем все-таки самолет вызовем Или может за одну единичку вызовем вот этот отряд А вторым отрядом мы попробуем протачим вот этот вот отряд Да, я думаю так будет лучше всего Чтобы не терпеть слишком много дамага Да-да-да, вот так мы и сделали и тут же, а, все, от этой карты, как мы видим, когда ее убивает, выводится на поле такая вот карта 1-1. То есть, очень даже хороший у нее перк, на самом деле. То есть, мы опять-таки остаемся с двумя аж картами, друзья. И ходить можно, кстати, за бесплатные, нет? 0 написано. Ну ладно, я в этом ошибся. Так, ну что ж, дальше смотрим, что наш соперник нам противопоставит. У нас уже минус 2 хп. Ну, как я и предполагал, он выводит свой танк и бабахает, сам же сливается. Так, ну что ж, идем дальше. У нас три очка хода. Что мы можем вывести? Танк, вывести авиацию, наверное. Или вывести вот эту вот пехоту гвардов. Давайте выведем гвардов. Пускай они идут в бой. А вот этот вот отряд мы, пожалуй, выведем вперед. Чтобы вот этот вот этих вот уничтожить. Так, ну что, у нас достается два. И мы выводим, наверное, все-таки авиацию. Да, давно я хотел уже ее вывести. Заканчиваем ход. Смотрим, что нам сможет противопоставить наш соперник. Да, он уничтожает нашу карту и сливается сам. Вызывает авиацию. Тоже может атаковать любую точку карты. И как бы нам ее слить-то так, чтобы... Так, посмотрим... 4 дамага воздушным юнитом. Мы можем использовать эту карту, и это будет, мне кажется, разумное решение. Тем самым мы уничтожим их авиацию, если я все верно понимаю. Да, то есть вот так вот. Ага, и причем мы себе же наносим дамаг. Смотрите, какая, какой нюанс. Так что нужно быть внимательным. Ну что ж, у нас остается 3. и мы выводим в гварда пехоту. Очень они, кстати, подошли, потому что мы уже просажены. Только я не, немножко не понимаю до сих пор механику этих гвардов, как они вообще должны защищать. Как они правильно должны защищать. Так, наш соперник выводит танк. У нас а, есть прикольная карта, которая наносит а, дамаг в определенную область. Но дамаг там не сильно большой. Так, у нас 5, тем не менее. Мы выводим вот этот вот отряд и усиливаем как следует наши ряды. Минус 1 жертвуем, но я думаю, это ничего страшного, потому что мы... Прокачали сейчас как следует э, наш отряд. И сейчас уже будем атаковать в следующем ходу, скорее всего. Так. Танк выезжает на передовую. Что же э, его убьет? А уже убила. <laughs> Я тут долго думал. Так. Наш противник как-то старается, до сих пор выводит. И у него еще остаются причем очки ходов. Странно. Так. Ну что ж. Каких-то чувачков он вывел, которые обладают какой-то специализацией, какой-то способностью. Так, ну что ж, у нас есть БТ-7, я так понимаю, это легкий быстрый танк. Мы можем, кстати, задамажить вот эту карту своей картой, которая, которая стоит 0, давайте так и сделаем. Да, то есть именно на, на, на, наносит урон нашей карте, когда мы используем такие фишки. По... А, одну единицу урона как раз, то есть мы одну себе а, наносим урона и одна единица урона переносится на карту соперника Так, ну что ж, что мы делаем сейчас? Мы начинаем выдвигать наши войска а конкретно вот эту вот карту Сколько она может ходить? Я не знаю, наверное, один раз за ход, да, то есть два раза мы уже ходить не можем так, далее, вы, вы, выводим гвардов поближе, защищаем нашу карту, у нас остается 4 очка, и выводим вот этих тоже гвардов, плюс мы э, Т-34 не сможем, а вот БТ-7 вполне можно уже отправить, ну или БТ-70, он, кстати, будет помощнее по урону. Давайте тогда БТ-7 выведем, да... БТ-7 выводим и... Так, нет, эту штуку я оставлю, потому что иногда нужно очень точечно выбирать, кого нужно срочно сваншотить. Я просто так во врага дамажить я не буду, потому что надо ее использовать с умом. Так, авиация. Танки пошли против нас, против нашей пехоты. И еще один э, бронемобиль. Так, смотрим, что нам дают дальше. Еще один гвард. Уже, так я понимаю, помощнее. И определенными какими-то способностями обладает. Так, ну что ж, Т-34, нужно его выводить. И можно несколько ударов нанести нашему сопернику. Так, ну что ж, давайте попробуем. Я думаю, что сейчас нам необходимо, да, вывести Т-34. Сначала мы, в общем, нанесем дамаг нашему сопернику. Да, потому что 7, не надо просто, чтобы они так ушли в никуда. Нам необходимо, да, то есть укреплять вот эту линию. Это у нас второй ход. Так, или подожди, или мы все-таки выведем танк Т-34, да, то есть обязательно. И остается у нас один ход. Один ход, друзья. Ноль. А, мы можем использовать вот эту способность. И один ход. То есть мы можем сходить и вынести у них какого-нибудь а, какого подразделение. Давайте вынесем а, вот это подразделение. Атака один. Э этого нам хватит. Да, да, да, то есть. Ух ты. Это что такое было? Не пойму, какие-то циферки были, <смех> циферки повылетали, ну ладно. И плюс мы, наверное, сможем еще нанести дамаг вот этой карты. но хотя нет, и это точечный момент, мы его оставим. Да, мы его оставим до ближайшей какой-нибудь другой развязочки, где будет очень напряженная ситуация. Вот так вот здесь вот авиация, вот, кстати, эта ситуация, ага, он ее исправил, да, смотрите, накинул броню на свой а, самолет. Так, этот танк бабахает в мою пехоту, вы видели? Он вроде как наносит два урона, но почему-то у моей пехоты осталось всего лишь 4, а было 8. Видимо, он пробафанный был немножечко, и вот такие результаты. Ну что ж, да, то есть, вот мы и, и используем на эту ситуацию. Хотя, подожди, да, именно сюда. Или подожди, сейчас подумаем как следует. Это у нас штука, так, это у нас отряд, это у нас танк, это у нас тоже танк. Так, давайте сначала продамажим нашего соперника, как следует. Это у нас создается 6. Да, ну не сможем мы в, этот, в, эту, в эту боевочку вынести. Выносим вот это подразделение тогда за счет а, одной единицы нашего штаба прочности. И, кстати, берем карту, да, как вы видели. Ну и, естественно, тогда выводим танки. А, выводим вот этот гвард тогда и посмотрим, а, на что он нам пригодится. Для чего. Так, здесь мы уже урон нанесли Самолет пускай пока стоит И тогда наносим оставшимися картами Точнее одной карты урон по врагу И выводим один танк Думаю, это будет нормальная комбинация Завершаем ход Смотрим, что предпримет наш соперник Ну, ему, грубо говоря, один ход остался Если он сейчас правильное решение не выдвинет Так, вы видели, да, как стреляет эта штука? Ага, и самолет тоже нет, он неправильное решение выдвинул. Если бы это был реальный игрок, он бы вышиб вот эту мою карту, и у меня было бы меньше шансов его сразу же слить. А сейчас у меня все шансы, и мы просто-напросто делаем одно легкое движение и побеждаем нашего соперника. Все, друзья. Таким вот образом мы выигрываем еще одну битву. Но, напоминаю, что битва у нас с обычным компьютером, с искусственным интеллектом, поэтому здесь ничего удивительного нет. Был бы реальный игрок, было бы сложнее и интереснее. Ну что ж, в общем, вот такая вот у нас игрушечка под названием Cards. А, ну, лично мне, в принципе, она подошла. Лично от меня. Оценка 6 из 10. Можно, в принципе, позависать в нее, позалипать, да, при желании. Э, и вернуться, так сказать, в старый добрый Харстон только во времена Второй мировой войны, друзья. Ну, а как вам вообще игрушечка м -м -м, подошла или не подошла? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Очень важно, ребят, ваше мнение. Ну, и, конечно, же, ребят, играйте только в самые лучшие игры. Приятного всем геймплея. Ну, а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя.